Компания New Millennium, строительно-инвестиционная компания. Но она сама не строит, она инвестирует. Инвестирует в недвижимость, именно жилую недвижимость на Северном Кипре. Она инвестирует, инвестор. Любой человек, который есть более 100 тысяч долларов, точно так же может инвестировать вместе с компанией в, же, в те же объекты недвижимости, чтобы увеличить свой капитал, например. Но если нету у нас 100 тысяч долларов, то нам приходится работать именно в сегменте сетевой бизнес. Компания сама имеет несколько направлений, довольно такие очень существенные несколько направлений, которые именно обогащает компанию. Мы находимся в сегменте сетевой бизнес. Компания не является сетевой бизнес э, компанией. Это не сетевая компания. Мы находимся в сегменте сетевого бизнеса в компании New Millennium, но его основной основная деятельность не сеть. Компания вкладывает, инвестирует в строительство. На Северном Кипре более 40 строительных компаний, которые имеют договор, куда инвестирует именно юбилейню. Маркетинг. Если говорить о маркетинге, да, многие люди спрашивают, почему сейшелы? Вот компания зарегистрирована официально на Сейшелских островах. Ой, на Северном Кипре, на Сейшелских островах. Информация многие, может быть, ваши люди еще и не дошли до этого, но есть многие люди, которые спрашивают, а почему в интернете ни про Альфреда Виктора Брюстера, ни про Нюмилению нету обширной информации. Оно там и не будет. Потому что в действительности еще раз повторюсь, мы находимся в сегменте сетевой, сетевого направления компании Юмиленю. А сама компания занимается более крупными вещами, чем сеть. И здесь есть, да, у нас сертификат, который имеет печать апостоль. Печать апостоль принята в 61 году, да, кажется, Гаатская конвенция, в которую входит практически весь мир, который не нуждается в каких-то дополнительных легализациях его или официоза. Абсолютно это отсутствует, это не нужно делать. Поэтому компания и сама компания, и Альфред Виктор Брюстер, они находятся под государственной охраной Сейшелу. И ни одна информация, ни одна буква, кто бы там в лепешку разбился, бы искал бы про них информацию в интернете, они просто их не найдут. Их там нету и не будет Повторюсь еще раз. Компания, она действительно элитная. Каждый, находясь на своем уровне, на своем месте, мы можем либо поднять репутацию компании, либо можем его вообще опустить. Поэтому компания реальная, долгосрочная. Если вы пришли сюда... Прибежали снять сливки, потом дальше убежать куда-то дальше, или сейчас на данном этапе находитесь в нескольких проектах, то есть в других компаниях, очень рекомендую не делать этого. Сфокусируйтесь на одном, достигните здесь результатов, углубленно изучите марк маркетинг. Маркетинг всегда надо изучать. Каждый раз маркетинг дает о себе новые возможности, новое развитие, новое видение и т.д. и т.п. Здесь, когда вы начинаете работать, начинаете зарабатывать, вот как э, девушка высказала сегодня, за сутки или за четверо суток, она сказала, тысячу баксов получила. Но это же не просто так. Одно единственное условие, да, дно, это два лично приглашенных. То есть система, схема одна для всех. Один плюс два. Если вы пригласили одного человека, вы даже если выйдете на вознаграждение, вы его не получите, пока не выполните условие компании. Квалификация два человека. Это условие. Для всех одинаково. То есть там нету такого. Там этот человек пришел, значит, ему можно, а этому нельзя. Мы спонсоры на местах. Портим сами все. Человек пришел, вот он сейчас не может двоих пригласить. И мы начинаем им помогать. Мы спонсоры, у нас есть право. Помогать инф информационно. Мы информационные спонсоры. Но когда мы начинаем э, команде помогать там деньгами, начинаем помогать людьми, я говорю, это бред. Это не тот бизнес, ребята, где можно делать такие оплошности. Не позволяйте себе Таких вещей, чтобы кто-то потом в дальнейшем будет выходить на вознаграждение, тогда уже начинаются обиды, тогда начинаются непонятные вещи. Да, в самой системе, конечно, есть, как многие сетирики выражаются, переливы. Но это не переливы, это может быть один раз, два раза, может быть пять раз быть. Когда вам хорошо везет, и люди просто выходя, активно выходя, кто-то там попадает, один спонсор, в стол, и его люди выстраиваются. В этом ничего страшного нету Это даже хорошо, когда люди получают. Поэтому здесь по официальной части то, что... Это компания New Millennium, официально ли она у вас работает, неофициально, если у кого-то есть такие вопросы или сомнения, я вам отвечаю, что у вас, как и везде во всем мире, New Millennium работает официально. Никаких отклонений от этого нету. Мы не нарушаем ни один пункт закона ни одной страны. Мы работаем там, где есть интернет. Потому что компания сама зарегистрирована как международная интернет-компания. И мы действительно здесь в интернете находимся, работаем. Какие еще вопросы? Просто э, я... В настоящий момент э, наиболее любимые программы у меня Авто Плюс и Сан Метрополис. Расскажите, пожалуйста, о Сан Метрополис. Сан Метрополис, я вам сейчас демонстрацию сделаю, чтобы это было не голословно, чтобы люди видели, что действительно получают по 128. Тысяч. Сейчас я покажу свой кабинет. iMoment. Все здесь знаете все, да, практически. Кабинеты есть у всех. Так, видно, да, экран? Да. Всем видно, интересно. Вот это мой кабинет. Сейчас уберу вот этот, да. Вот Victory Исланд, то есть Остров Победы. Когда туда заходишь, они всегда запрашивают разрешение. Здесь должно быть, чтобы попасть в эти кабинеты, у вас должно быть скачено вот это Adobe Flash Player. Видите, разрешить или блокировать. Разрешаем. Вот это сам стол. Вот такой вот он. Вот мое место. Я надеюсь, что на, той неделе, на этой неделе, будущей четверка выстроится, и вот это место уйдет за своим спонсором. Смотрим мой счет. Вот, вот здесь вот вознаграждение 128 тысяч долларов 6 марта 2020 года 32 тысячи сразу улетают на реинвест практически в ту же секунду и 96 тысяч долларов зачисляется вам на счет то есть он здесь висит после этого компания мы обращаемся в компанию чтобы такой-то такой- то вышел на Виктор исланд вышел на вознаграждение. Компания выходит у вас, спрашивает. Поздравляют, естественно. Потом спрашивают, можно ли в новостной чат вас отправить. И что будете делать с 96 тысячами долларов? Вы будете покупать недвижимость у компании, либо будете выводить. Ну, у нас, которые здесь получали, они практически сейчас... В алма покупают, но есть люди, которые на Северном Кипре купили. Здесь на 96 тысяч долларов я, например, пишу, что я хочу вывести эти деньги. Компания вам в этом кабинете у вас уже, в основном в кабинете Миллениум. Вы в тикетах общаетесь с компанией. Сейчас вот он. Видно, да? Да, да, вот, все это видно. Поздрав... Все видно. вот это поздравление, вот это уже сам вывод. Видите, они пишут. Здесь все вам. 15% удерживается. Устраивает ли вас это? Я пишу, да, устраивает. И компания выводит всю полностью вывели туда, куда я попросил, и сколько попросил, куда вывести. И вот они отчет делают. Вот это суппорт пишет, что 70 тысяч выведено на эту карту вашу, и на биткоин э, счет я там выводил. Естественно, просят фото, сейчас не как раньше, вот это вот на биткоин счет я выводил, Видите, на биткоин счет тоже идет полностью отчет. Двумя траншами поступили на биткоин счет. Сейчас не как раньше, просто удостоверение, да? или паспортом у лица. Сейчас в одной руке держите надпись «New Millennium Center Ltd» и обязательно число. В другой руке держите документ и вот таким образом отправляете фото. Вот и все. Вот так вот выводится. Вот вот здесь. Это автоплюс программа, да? Вот компания, которая нам предложила, чего ради мы там раньше не работали. Вот этот автоплюс, вот здесь человек с первого стола, вот начиная предварительный стол. Всем видно же, да? Да. Зоя, видно? Видно, видно. Вот человек стоит на пике, у него обязательно два человека по плечам. Вот эти три места, они всегда заняты. Они заняты не от того, что эти бриллиантовые люди. Они просто пришли раньше вас. И у каждого по два человека. Два человека, вот слева человек, партнер на плече пригласил, и вот эти два. Каждый из них делает себе квалификацию двумя партнерами. 800, 800, 800 и 800. В итоге получается верхнее пиковое место, кто на пике получает 3200 долларов. Вот отсюда 800 долларов идет вывод. Делаете вывод, ваши вложенные 800, они возвращаются к вам. И 2400 ⁇ это переход на следующий стол. На следующий стол переход, это средний стол ускоритель трехместка. И вот вот здесь, когда выходят люди, по 2-400 каждый становится двое, в итоге 4-800, и человек уходит на почетный стол. То есть логин, который был на предварительном и среднем столе, эти логины, этот логин уже... Никогда больше не возвращается ни в предварительный стол, ни средний стол. Он остается на почетном столе. На почетном столе та же схема семиместка. И вот здесь люди получают, когда все эти четыре человека вышли по 4800, 19200. Реинвест 4800 обязателен в ту же секунду за своим спонсором. Все время за своим спонсором. 14400 вывод. И вот когда вот здесь 14400 вы получили, я своим всем рекомендую. Реально рекомендую. Это люди некоторые выдумывают там. Это условия типа компании, это, это не условия компании. Это мое видение, которым я я поделился со своей командой. 14400. 8 тысяч идет на остров мечты. Кто хочет на солнечный шанс, он тоже может на солнечный шанс тысячу положить. И в итоге человек получает с первого получения на руки чистыми получает 5400 долларов. Я думаю, что это не маленькие деньги для первого раза. Все остальные разы получения по 14400 люди получают на руки сами. И каждый выводит себе. Вот здесь остров мечты. Человек пришел на 8 тысяч. Четыре человека да, внизу выстроилось по 8 тысяч. 32 тысячи получает человек, который на пике. Партнер наш. Когда он получает эти 32 тысячи, он автоматом уходит за своим спонсором на остров победы. На острове Победы точно такая же семиместка, каждый человек внизу 4, да, 4 человека, по 32 тысячи человек на пике получает 128 тысяч. Из этих 128 тысяч 32 тысячи идет на реинвест, 96 тысяч долларов человек получает себе на счет. Вот это вот я рекомендую всем, реально всем.